Здравствуйте, Александр Александрович! Здравствуйте, Юлия! И как все-таки бороться за место в тени в жаркую погоду? И как пережить эту жару? Ну, вы правы, сейчас, вот в это время года, нам нужно думать о том, как спастись действительно от солнца, как от него защититься. И это тем актуальнее, что мы все-таки не южный какой-то город, где привыкли уже к жаре, знают, как с ней бороться. И организмы людей адаптированы к ней. Поэтому нужно предпринять определенные шаги для того, чтобы уберечь свое здоровье. Чем опасна жара и кто находится в первую очередь в зоне риска. Жара опасна перегревом организма. И от этого перегрева в первую очередь будет страдать центральная нервная система uh -huh. и, конечно, будет страдать сердечно-сосудистая система. Это две самые главные системы организма. Чего категорически нельзя делать во время жары? В первую очередь нельзя э, допускать, например, прием алкоголя. То есть принимать алкоголь все знают в бане очень опасно. В период жары, а люди что делают? Уезжают, едят шашлыки, а острая тоже не надо, потому что острая пища, она тоже стимулирует огонь и усиливает вот это действие жары. Острая пища, алкоголь, желательно, чтобы кофеин, тоже мы не применяли, да, в этот период времени. И а пища, она не должна быть обильной. Палочкой-выручалочкой для многих офисных работников, автомобилистов и собственников жилья является кондиционер. Вот правда ли говорят, что от него больше вреда, чем польза? Действительно, ну, такая вещь достаточно опасная. Вот ко мне приходит сейчас вот как к врачу остеопату, пациенты, продуло шею, там, здесь продуло. И холодный воздух, который бьет струей да, в определенное место, угу. конечно, вызывает стресс у организма, спазм мышц, и переохлаждение, человек может заболеть. Такая жара, да, а парадокс, он заболел от кондиционера. Но это не значит, что кондиционером не надо пользоваться. Например, холодильник, тот же кондиционер. То есть его цель охладить помещение. Другое дело, что надо пользоваться просто с умом. То есть струя, если это автомобиль, она не должна быть направлена на человека. То есть за этим надо следить. Она должна быть направлена в сторону. А если это помещение, то когда мы включаем кондиционер, лучше нам куда-то выйти в этот момент. Пусть... Охладиться, то есть его основная цель – охладить помещение. Охладил помещение, мы зашли уже в прохладное помещение. Что необходимо делать во время жары, чтобы уберечься от перегрева? Перед съесты, например, да, существуют в, в южных странах. странах. То есть они понимают, что в это время не нужно нагружать организм. То есть они не знают, что они спят, да? но mm -hmm. они просто ходят в такой как бы, спящий режим, грубо говоря. То есть тогда, когда они себя не напрягают. И режим дня нужно сейчас немножко перестроить. Основной упор сделать на утренние часы, например, на вечерние, uh -huh. а день освободить вода. То есть мы, нам обязательно нужно э, воду и внутрь, и снаружи. Uh -huh. да, потому что вода она охлаждает и э, душ, ну, как минимум, два раза в день, да утром вечером. И дыхание. Вы знаете, то есть сейчас людям не хватает воздуха. То есть в жару людям не хватает кислорода. Uh -huh. И дыхание оно может как охладить организм. Да, так и вот восполнить этот недостаток в кислороде. Потому что люди что делают? Зевают. То есть да. это признак того, что кислорода не хватает. И дыхание, оно должно быть максимально эффективным. Во-первых, надо найти место, вот, кстати, место самое лучшее, в котором могут спасаться, реально спасаться люди, у которых есть какие-то вопросы с сердцем, которые тяжело переносят жару, это ванная комната. Мы можем просто почаще быть в ванной комнате. Есть еще один способ, который помогает перенести жару. Охлаждающее дыхание попеременно через ноздри. Лучше всего делать, например, вдох как можно более длинный и спокойный через левую ноздрю. Вот так, например. И как можно более длинный выдох через правую ноздрю. Поделали это упражнение где-то буквально там пять минут, и все, и можно продолжать свою деятельность. Спасибо вам большое, Александр Александрович, за очень интересную беседу подробную. До свидания. Спасибо вам и телезрителям. Всего доброго.